А, привет, друзья, меня зовут Владимир, а, я 15 лет занимаюсь каратэ-киокусинкай, а, и сегодня я вам покажу правильно, как бить человеку в голову с разворота, с ноги, чем главная особенность удара, Главное это стойка, стойка которую вы занимаете, она должна быть примерно вот такая вот, а, левая передняя нога впереди у вас, а, Левая рука поднята, защищает а, правую щеку от удара сбоку с руки. А, что вам нужно сделать, чтобы ударить а, с вертухи? А, нужно а, как бы немножко перенести вперед вес на переднюю ногу. При этом у вас сам торс, а, центр тяжести сменится на переднюю ногу. И это даст вам рывок. Вот, как бы, ничего сложного нет. Еще можно ударить с прямой немножко, с левой защититься от удара. Вот таким образом. Вот. Вообще, если на вас напали на улице, если на вас вперед бежит человек, как защититься на улице от агрессоров? Нужно перенести... Перед первую ногу вот так вот, как кик боксер, то есть как будто слон делает удар ногой вперед топой. Потом нужно развернуться и уже ударить непосредственно с ноги человеку в голову. Давайте попробуем. Еще раз. Но вообще можно еще ударить как бы по дуге. Можно ударить по дуге в голову, чтобы попасть при этом в ухо или в челюсть вот так. В принципе, тоже неплохой удар. Можно еще привести двойку или тройку с ноги, показываю. Вот это делается так. Левая нога впереди и правая ударять вот. Даже, даже получается 4 удара. Можно еще раз попробовать. Четверку или пятерку приписать удары. Раз, два, три, четыре. Пять. Вот. В принципе, этого достаточно, чтобы вырубить человека на короткой дистанции. Можно ударить и левой ногой. Ну, там, вот так. Можно и левой вот так сделать. Но левой неудобно. Хотя, ну, можно, потому что стоите на правой. Вот, в принципе, вот такие удары ногами. ничего сложного в этом нет